Ого, говори, говори. Ребят, вы уже догадались, что мы делаем? Правильно, мы наряжаем елку. Решили это сделать сегодня вместе с вами. Мы ее же поставили, распушили. В общем, добро пожаловать в зимушку зиму. Мы каждый день ждем снега и надеемся, что вот вот скоро зима нас побалует снегом. Я знаю, что в многих городах уже снег выпал, а у кого-то солнце, пальмы и море, и тепло. У всех по-разному, но знаю точно, что, что нас всех с вами объединяет. А объединяет нас, ребята, чувством ожидания чудесного сказочного праздника Нового года и Рождества. Приглашаем всех вас наряжать вместе с вами, просадить елочку. Она будет очень красивой. Да! Поставь вот эту сюда. Давай, давай, давай, вот сюда. Вот так вот. Видишь, как красиво? Молодец! Сейчас папа игрушки принесет. Будем игрушки вешать. Много-много игрушек. <связать> Ура! <связать> Mm-hmm. <laughs> Я хочу. Ну, я переживаю, что там она может быть разбита, а тут она висит. Нет. Марк. У нас не только игрушки на елке. Вот еще одна возле елочки игрушка. И она охотится. Эта игрушка охотится за виноградом. Нет. Повесили виноград, а он думает, что это настоящий. Он только что проснулся и рассматривает стул. Нет. Это стул. Стул. Да. Нравится, елка? Да. Вот, да. дядя я, сесть на я,